Ну, что тут у нас? Древняя рукопись о дарах земли. И всем привет, дорогие подписчики канала Амбра Латэйч Инкорпорейден, на связи Вескер, у вас сегодня вторник, скорее всего, а у меня продолжение записывания Ларри Крофт, Райс в Томб Рейдер, Восхождение или Восстание, Расхидница Горбец, в зависимости от того, какое слово включайте в контекст слово Райс. Ну а мы продолжаем, продолжаем. И, конечно же, по традиции буду рад вашей поддержке. Лайк, комментарий, подписка на канал помогают развиваться нашему каналу. Благодаря этому нас видят новые зрители. А Чем нас больше на канале, тем больше веселье и в чатах, и в комментариях, и в наших социальных сетях. Опять же, невольный намек на ссылочки в описании. Ну, даже если желаем поддержать канал... Ссылочка на Donation Alerts тоже в описании Переходим, Про... не пропустите нигде Ну а я по традиции вебку выключаю, но с вами не прощаюсь Лара, давай-давай-давай, бегом-бегом Нам еще гробницы сегодня изучать все Нам сегодня еще гробницы местные смотреть Гробницы Тултунхамона местного, ну, советского Советский Тултунхамон Оу Здрасте Испытание во тьму. Интересно. Давайте добудем хотя бы. Давай, давай. Золота много не бывает. Извините, я у вас собрал византийскую монету. Да тот, кто вскроет Китешград, пойдет прахом на поста. Ладно Я саду пока еще на момент Этой записи в отпуске нахожусь Так что мне можно Золото Так э -э Там минимум 100 монет Сколько дадите? Две <с> Лара здесь 100 монет лежит Возьми уже в цел всю гору Нам проще будет Хотя меня смущает, что само место такое обширное и при этом спокойное. Я удивлюсь, если здесь сидит медведь. Его здесь быть не должно априори, но... жить Место какое? Индиана Джонс одобряет. О, что? А, это блик был от металлической блюда. Это мне не нравится, эта тьма. Реально вот панику наводит. О. О. О. Стоп. Где? О. Демьян. Кузнец пророка. Гречески прокачиваем хорошо. Гробниц подойдем чуть позже. Сначала изучим все вот эту. Это так я так полагаю и есть этот кузнец, да? Не вскрывается и не крошится. Умели раньше делать? Умели вот раньше делать. Так, там документы, там перископы, там заскопы. Ладно, давайте откроем гробницу тогда. Хочешь на по пути. А, я к тебе не могу так вот залезть, да? А -а -а -а Ах! <с immed> Умно, хитро, ничего не скажешь. Ладно. Чертеж — это только начало строительства города. Нужны материалы. И нужны люди, которые умеют строить. Демьян был таким человеком. Поговаривали, что он может сделать кирпическом, как грязи. Говорят, его искусство было вдохновением свыше. Именно его рука придала форму мечтам архитектора. Mm -hmm. То есть, получается... Буду сказать его Дениской. Дениска построил... Ну, хотя Демья, А, нет, ну, в принципе, легко уговариваемый. Демьян построил Китежград Точнее спроектировал его Но хотя я не, не понимаю Чему удивляться О, я Под заводом Туда можно было бы допрыгнуть Но пока не будем Давайте здесь С... Слишком уж такой, знаете ли, заметный тоннельчик какой-то Слишком палевный Только бы медведя не было Вот одного прошу Мы уже тут с одним танцевали И мне танец не понравился Так, ну это спуск обратно на ту платформу Значит, скорее всего, здесь и будем выходить Но вопрос как? Никто не ответ не даст. Найдено особое место. Вот опять кучка золота. Две монеты из целой хреновой кучи. Лара, ты как считаешь? Нет, как она считает? Кто-нибудь скажите, пожалуйста. Я не понимаю. Деталь древнего лука. Получено снаряжение. Спасибо. И заработано очку кредитов всего 16 тысяч. Ну, неплохо. Мы теперь еще должны 16 тысяч. Ну ладно, идемте отсюда. Так, здесь я все изучил. Подземелье, вроде все. Как они строили целый завод и не наткнулись на эту зону? Так, теперь давайте выбираться и... Целый завод строили советский. Завод по производству с... бетона, стали и переработки руды. И они при этом не обнаружили, что здесь есть целая гробница. По соседству ходят. Да я в жизни не поверю, что советские солдаты, какие бы они ни были... Они бы не находили, не смогли бы наткнуться на этот могильник. Да в жизни в это не поверю никогда. Черт, беляк был рядом. Ну и ладно, пусть бежит. О. Чёрт! не в голову. Ну ладно. Саду экзотик, как ни крути. так э, товарищ Мистер задатчик а где он Я уж не наблюдаю исчез что ли походу реально ушел Ладно идете за тай следующим тайником с монетами о белка Вот это любопытно Ты заяц. Попал? Я ведь попал. труп белки? Он где-то здесь должен быть. Лара, ищи белку. Черт, белку не попал. Не нашел что ли? Ну ладно. Обидно. Обидно. Вот сейчас обидно Ну иди ко мне, песик. Ах ты зараза! А я ее сейчас всех нарезу! У меня здесь за всех! О. Так. А ну ко мне шавки! А они туда убежали. Да. Древку берем. О, перо тоже возьму. Чему-то мне кажется, что вот здесь что-то интересное. Давай, Лар, залезай нормально. чего то я кажется, что я дошел выход. О, -о, О, целая зона отдыха. Я так полагаю, здесь нас как бы должны бы бы. Тречать! То есть я нашел сюжетное место Красиво, уютненько Сфоткаем Нет, на ну что красиво, такой дом Самовар, чайник, буржуйчка Не могу сказать ничего плохого Мне нравится Уютненько Черт убежала с шапка Но эти боятся людей Значит, они скорее всего знают об опасности Человека Опять ткать, опять смола. А это вход на завод. А, вот стало, кстати, еще одна. Это точно по-русски. Кажется, знаки обозначают какое-то место неподалеку. Но понять ничего невозможно. Это точно по-русски. Кажется, знаки обозначают какое-то место неподалеку. Но понять ничего невозможно да уж Понять она не может Великий, могучий русский язык Давайте тогда мы что-ли С вами к волкам заглянем в пещерку А че где -то, то По дороге Чем Плюс у меня с ними старые счеты Кис, кис, кис Во тьму испытания Кто со мной драться хочет? А ну вперед! Налетай, Лара Крофт, воздействие! А ну иди сюда, к псида недоделана! Лара! Давай, давай! Давай, держись, держись, держись! Никого не оставляем! Давай, забираем! Ага, а эту прибил. Это были две, не последние две. Они просто обе убежали. О! Во! Во. Моя шкура. Буду знать, как охотиться на моей территории. Это территория самой Лары Крафт. А помните, как мы с вами на Яматае в первый раз заходили в такое место. Жить-то было. А теперь как в родные пинаты заходим. Будто у себя дома. А, мы и так у себя дома, это же наша территория. Ладно, уходим. Здесь я вроде все даже, был все, что можно. А теперь идемте уже в центральную гробницу. Привет! <смех> Он там жрет. Пошел проведать, видимо, своих дружков. Кто еще из них жив? Ну, правильно, пусть проверяет. Мне спокойнее. Так, это пути, это река. Так, где хуй? Ага, вот она. Ну давай, взглядим, что в этой гробнице. Испытание пройдено давайте За работу до кредита. Спасибо, но я еще пока ничего не сделал. Я только спускаюсь. Столько руды в этих гробницах, вот реально. Руды много, пользы мало. О, это греческие опять же внизу. Хорошо. О, а вот здесь точно советы бы... Ну, неудивительно. Они бы это место бы, ну, никак бы не пропустили бы. Вот как не старались бы. Насколько бы бы не были бы, а вот это место бы не могли пропустить Начались бы. Начались гонения на пророка и на его последователей. Угу. Греческий растет. День это дня у нас с вами. Их, похоже, бросили в спешке. Интересно, нашли здесь красное что-нибудь? Наверное. Я вот слышу мазут. Мне не нравится, что здесь мазут. Конечно, он легко горит. Относительно. Неизвестное место. Дополнительная гробница испытания. О! Я еще и гробницу нашел. Спасибо. Там внизу вода. И, похоже, очень много. Ну ладно. Проблемы что ли? Нет, проблем не испытываем. Золотая монета с изображением города. Китежград. А это пророк. Похоже, это была официальная монета Китежа. Ну и хорошо. Нашли официальную монетку Китежграда. Можем потом купить там что-нибудь. Как же мне тут пере... Как же мне потом хранить-то здесь все это дело? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да уж, вы только посмотрите на это. Чудо-юдо заморское. Я стараюсь такой хороший кадр подобрать для заставки пока не знаю, какой лучший момент взять. Здрасте. Я что, Китиш уже нашел? Как-то рановато Икона пророка, отлитая из золота В городе начали развивать свой стиль Но икона все еще очень похожа на византийскую Ну, почему нет-то Играют все Они все себе изображают Иисуса Христа Так что Все плотники Наверное, это часть механизма а там Часть денег Надо бы спуститься А, это надо мне закупорить Ясно Лара, ты как там? В ледяной воде все-таки Потихоньку отлично как здесь все просырело но луки держатся до сих пор это как бочка с маслом в общем я нашел гробницу которую не могу скрыть хотя может быть бочка с маслом поможет Помогла. А у меня это не зажигательные патроны. О, ну вот это уже... Ста... Надо же... О. Базовый лагерь. Слушай, я прям качаюсь только в путь. Фу... Бойцовые науки, смертоносная сила. Э, Скрытый добивание быстро позволяет... Это, конечно, интересно. Удар сбоку. Санитар. С бестрым лечением. Вот давайте я вот это возьму. Двойной выстрел. Цели с увеличением при... При полностью натянутой тетиве Вы можете захватить несколько целей Если на короткое время наведете на них прицел При выстреле Стрелы одновременно поразят Несколько врагов Красным силом прицел показывает захваченные цели А позиция индикатора указывает куда попадут Стрелы в голову или туловище Ааа. -а -а. Это надо потом попробовать Если прокачаем сами еще и выстрел в голову А, а че я выхожу тут-то У нас здесь с вами прям красота. Оружие. И подождите. А... Сначала рюкзак. Что там у нас? У гиперки что-то, видимо, доступно. Да! Ранец. Небольшая сумка из кожи, которая позволяет нести с собой больше вещей. Беру. Это нужно. И смотрите, как оружие затихло. Mm. А все почему? А правильно. Нечего, потому что качать. Mm. Ресурсы везде одинаково используется. Ну ладно, идемте. Вода все разрушает. Еще лет 20. И тут мало что останется. Да ладно, красиво все смотрится. Мне нравится. Ой, да так даже у меня повисло. Неужели тут так много воды? Это цистерна. Я стараюсь ничего не упустить. Вот это пафос. Это на арт-заставку. Все. Еще один претендент. Я делаю скриншоты. Так проще. Нет, нет, нет, нет, нет. О, зараза. Так, давай просохнем и определимся, что будем делать дальше. Там что-то вот есть. М -м -м. Так, здесь она даже тулики хочет. Ладно, поплывем тогда. Ничего не поделаешь. Раздолблено. Все, разломано, все раздолблено. Все развломано, все раздолблено. Эта дверь, она удерживает воду. Надо ее ломать, понятное дело. Так. Лук Лук, мать вашу Лук Открывает здесь уже эти двери Дальше что? Вот что дальше лук будет взорвать у меня. Так, э, починил. Извиняюсь, за вот этот небольшой глюк. Ну, случился, глюк, случился. Бывает такое, бывает. Ладно. Редкость, но бывает. Неприятная редкость, но все же по что поделаешь с этим? Ничего с этим уже ничего не делаешь. Плод. Да, плод. Подвинуть его надо. О. -о, -о. Что-то мне кажется, что канистра здесь не только для одного места. Так, давайте там да, мы сейчас с вами... Нет, ты бери. Пусть лежит, я думаю, одного хватит. Там еще гробница какая-то. О. Грибы. Спасибо. Там тоже, наверху я даже заметил, да да да да да да да о О. Любовь моя. Прости, что давно не слал тебе писем. Дел был не в проворот. Как приедешь, тебя будет ждать дом со всеми удобствами. Совсем как там, на старом месте. Перед нами стоит грандиозная задача. Надо разработать и построить систему водоснабжения. Я пойму, что трудился не напрасно, когда снова увижу тебя и детей. Мы создадим здесь новый мир. Ничуть не хуже того, который ты ради меня покинула. Но no. благородная цель. Похоже, она подсоединена к шлюзовому затвору. Вот и открылся По идее-то да, пока водичка к нам идет Но пока вода к нам подступает, Лара Давай-ка мы с тобой еще кое-что сделаем Так. Точнее, пройти-то хотел сказать, да? О! Старый знакомый. Красота. Так, это система подачи воды. Вот мне это очень нравится. Вот это мне напоминает э, Лару Крофт. Лег... Леген... Да, легенда... Подождите... А, нет, anniversary, anniversary... Там греческая как раз-таки. Именно греческая система... Водоснабжение снабжение, уровень, мне очень напоминает. Видно, что вдохновлялись именно этим разработчики. Этого масла хватит с избытком для освещения нижних коридоров. Только везите его осторожно. Оно легко испаряется. Мы еще не довели до ума технологии очистки. Ты сразу узнаешь того, кто руководит строительством. Мы все его знаем. Без его познаний никто из нас не пережил бы трудный путь. Не задерживайся там. А если он спросит о своих жене и ребенке, притворись, что ничего не знаешь. Он все никак не смирится с их гибелью и ждет, что они прибудут со дня на день. Нам очень нужен его гениальный ум. Боюсь, если он поймет, что произошло, мы его потеряем. <звы> наврали мужику о том, что твои дети воскресят, как этот грабаный мошенник. Ой, бедный, бедный. Нет, мне жалко мужика. Ведь наврали же ему, по сути, они. Может, удастся достать бочку с маслом с той стороны? Да почему? Удастся? Я уже даже знаю, где она Вот как раз подготовили все Я, надо даже сейчас все эти бочки Понакидаю Лар, давай Пусть все будут на плоту Мало ли еще где пригодится подорвать Пусть лежат Я сомневаюсь, что с этой бочкой Я смогу нормально плавать, поэтому Попробуем старый добрый метод Так, давай Берем одну Отлично так ну а теперь пошумим. либо баба Вот и заработала системка. А нет других излетлений? Так, там нет, там нет, там нет. О. А где мой плод? что ли, утонул бедняга. Какой красивый был плод. Вон там, кстати, тоже кое-что есть. Сейчас заберем. Я сначала вот туда сплаваю. Так Вот Карта обновлена Что у нас еще появилось нового? Да в принципе ничего Не обновилось, я так смотрю Где мы, кстати, сейчас? Где-то здесь, под землей Все, что можно было найти, я нашел Пока ходим по тайдикам сегодня Я, наверное, еще... У нас, наверное, еще один эпизод будет связан с тайниками Потому что тут ну, слишком много всего Слишком много жирного Так А, тут, тут мы уже брали Ну, что тут у нас... Древняя рукопись О дарах земли Порожденный инстинкт Освоен новый навык Порожденный инстинкт На карте автоматически отмечаются Все ближайшие ресурсы Они подсвечиваются при приближении Гробница пройдена Древняя цистерна Ну ладно Ну пройденный хорошо Давай, обсохни у меня, Ларочка. У нас, скорее всего, опять новое очко новока, Да, я так полагаю? Нет. Но зато пару. Уже на что-то новенькое есть. Опять же пистолет. Ускорение или же полировка отбою? Полировка магазина ускоряет заряжание. Давайте это... Ускором жарижание. Плерованная обойма, пусть будет. Так, ну и быстро перемещение, естественно, путем. Так, мы здесь с вами. ЦСР, не, да? Нам бы по логике бы. Давайте на к, со к Советчине. На советскую базу сейчас отправимся. Там как раз нам с вами еще одна гробница... Значит, там пещера, а не гробница. Пещер... Там пещерка, а не гробница. Ну, тоже хорошо, в принципе. Потом мы изучим, наверное, еще парочку с вами пещер. Если и будет возможность изучить. Потому что это дополнительный опыт. И, наверное, устроим сезон охоты. То есть, получается, сегодня мы, наверное, еще одну успеем осмотреть. Завтра, наверное, еще там, по-моему, две пещеры у нас есть. Плюс сезон охоты. И получается, как раз-таки проникновение в тюрьму на пятницу будет, да, получается? Ну так, я просто считаю. Так, примерно, сколько уходит по времени всего. Ну ладно, разберемся. Разберемся. Так, что-то долго грузит. Давайте бы заметьте, мы буквально там были вот... Ну, да, я третий эпизод записываю подряд. Ребятушки, я удивляюсь тому, как долго надо прогружать локации, в которых мы были. А ладно, не так много. Склепы с сокровищами. нашим мы все. Красота. Может, я кто-то кто-нибудь даст хороший боевой нож? Вот, кстати, про это и речь, речь шла. Нам вон туда с вами... То есть Я только теперь не знаю, как мне... Меня... А, все, вопрос закрыт Ну давайте заглянем Взрывчатка У меня ее нет И метка снялась Я не знаю, что там будет у меня нету ни взрывчатки Ни черта Вот это меня очень бесит Так, Лара, давай-ка, не падай мне в воду То есть, понимаете Есть гробница, вот она но я без взрывчатки ничего сделать тут не могу. Хотя там что-то лежит. Так, есть идейка. Она безумная, но должна сработать. Там же не сказано, какого качества должна быть взрывчатка. Так. Может быть здесь она и есть Ну в общем будем держать в голове Что здесь у нас Гробница не изучена Давай лезь Так это не взрывчатка оказалась а здесь без канадки мне не справится. Как холодно. А, подожди, ты можешь здесь плавать? Она может плавать в этой воде. Нет, ладно, конечно, это тогда относительно хорошо. В общем, не забыть, что здесь есть пещера, которую я не открыл еще пока что. Давай, Лара, что там зацепиться, что ли, не можешь? Уступ-то легкий. Так, ладно, давайте тогда определяться. С этим уступом пока ничего не, сделать не можем. На завод войти не можем, там запечатано все. Есть волчья пещера, еще одна. Давайте в гости зайдем. То есть одна оказалась запечатана? КОДА ПОБЕЖАЛА?! Поблизости экзотическое животное А где оно? Это голубь, а не животное. А могу я в голову попасть? Не могу, не считается Обидно Где-то поблизости экзотическое животное Но я его не наблюдаю пока что Но будет еще высочиться Я в этом уверен Идемте пока в гости К волчатине Ага и... Есть еще желающие Я на геймсере. Ну грибочки. Они, тот я, Тут я смотрю волки наглые на грибах сидят. О, магнитка. Ну о, это что новенькая. Экзотическое животное наверху А мы внизу Оно на меня реагирует Ладно, идемте наверх Зашли в гости к волкам, зашли вышли Так Слышу Попробую эту ланили или собаку Я не знаю, что там Что там такое во... воет. Прострелить отсюда Уверен, получится О, белка Чёрт, скрылась, зараза. И где эта экзотика? Спрашивается... Я волков слышу больше, чем эту экзотику вашу. Ну и белку заодно еще. Ну зайчик подо мной. Ну черт с этим зайцем. Вот белка это другое. Берящие барышки знаете какие хорошие? Ладно, идемте Куда сейчас тогда пойдем с вами? Вот тут гробница Технически мы можем добраться вот До того места Пока не суемся Добраться до туда нам проще Как мы, мы, нам вы, мы с вами поняли Пока что давайте поизучаем Местную зону обитания и Ну Вот очень много голубей Место вроде неподходящее А полно Походу у нас уже начался Охотничий эпизод, да? Иронично, да? Нет, и реально ирония Одни птицы, и это вся экзотика? Да я в жизни не повержу, это экзотика ну-ка А пёсик-то уже смолкнул Кто здесь хозяин леса? Пёсик уже смекает Это хорошо Пёсик уже смекает Кто здесь хозяин леса? Пойдем тогда как-то к лагерю. Ну, вот здесь еще пройдемся дополнительно. Может, что найти вижу. Зараза! Убегает! Я всех поранил, все заберу, все мое. Вот сюда пошли, наверное. О. Вот они вижу. Так, с одним разобрались Давай, Лара Они бегут кругом Ты успеешь их нагнать Отлично. Сначала эту. Самца возьмем последним. Хе -хе -хе. Вот сезон охоты. Этого добыли. Заяц, беги. Ты мне показал новую пещ пещерку. Грибов мне полно. Это хорошо. Только не что здесь медведь обитает. Реально, большое местечко. Ну, место реально крупное. В общем, буду запоминать, что в каких-то пещерах есть тоннели. Правда, без карты мне будет сложновато. Но я имею в виду нормальные, адекватные карты. То есть, типа... О! Тайники нахожу. Ранец географа, мы нашли карты, нашли секции, нашли. Чего я еще тут дохожу? Чего не отмечено на карте на этой? А какой то мне тогда эти все карты ваши, если я и так все дохожу, все, что мне нужно. А, это и есть склеп. Ну ладно. Теперь мы знаем, где хотя бы склеп находится. Еще одна гробница. То здесь не одна, а две сразу где-то, да? Стены, на которые можно забираться, По каменистым стенам ледников можно забираться. Так, что у нас есть по очкам? Только пока оружие. Ну, давайте оружие, опять же. Дайте угадаю. Пистолеты, да? Ну, конечно, нет. Антарктический костюм. Ну, это все мы смотрели с вами. Подождите, а что может тогда здесь прокачать-то, я не понял. это новый пистолет какой-то у меня появился, который я не знаю. это был, этот был, это был, этот был. Да ничего вроде не поменялось. Или просто новый бонус какой-то нашел, который я просто не увидел. Ну, скорее всего. Нам нужно еще 10 как бы, деталей, чтобы прокачать. Но у нас пока нету ни того, ни другого. Или это может быть имеется... А, может быть степень прокачки, наверное. Не, подождите. Подожди. Какого фига? Извините, я сейчас буду ругаться. Какого фига ты мне сейчас показываешь, доступны улучшения У кого доступно это улучшение? Объясни, пожалуйста, я не понимать Моя тебя не понимать У льдоруба, что ли, может быть? Нет Нет Никаких улучшений не доступны Игра, ты что мне пиздишь? Вы вот сам видите этот зачок. доступно улучшение Она меня пиздит буквально Ну в принципе, сейчас мы с вами сделали пока что Все необходимое Так Ну и сколько мне вернут стрел? Трипера. Трипера на трипера. На три пера, три пера до три До газет Что ж Да уж ну, в принципе, мы сегодня неплохо так-то проделали с вами. Даже сказать, я бы сказали, засняли сразу три эпизода, что, в принципе-то, неплохо. Поэтому, ребят, давайте мы на этом, пока я не сошел с ума вот с этой гривой меткой, на этом с вами закончим. Ставим лайки, пишем комментарий, подписываемся на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм, все ссылочки в социальной сети в описании. Ну, а с вами был Вескер. Спасибо всем, кто сегодня смотрел. До скорой встречи и увидимся!